Глава восьмая Прощай, если навсегда, то навсегда Прощай. Байрон В те дни, когда в садах лицея Я безмятежно расцветал, Читал охотно опулея, Пулея, а Цицерона не читал, В те дни в таинственных долинах, Весной при кликах лебединых,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 Но не могу перевести. Оно у нас пока ново и вряд ли быть ему в чести. Оно погодилось в эпиграмме. Но обращаясь к нашей даме, Беспечной прелестью мила, Она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, Сей Клеопатрой не Невы, И верно б согласились вы, что Нина, Мраморной красою, затмить соседку не могла, Хоть ослепительно была.